смеля однажды лев, волк и лиса вышли на охоту и поймали дикого осла, газеля и зайца. Лев сказал волку, Подели это между нами. Волк сказал: Дикий осел льву, газель мне, а заяц лисе. Лев, услышав это, разорвал волка в клоче, а затем, обращаясь к лисе, сказал: Раздели ты эту добычу между нами. Лиса сказала, осел будет обедом льва, газель станет ужином, а заяц на закуску. Лев сказал, у кого ты научилась так делить? Лиса ответила, этому меня научило то, что произошло с волком. Поэтому было сказано, умный человек тот, кто учится на чужих ошибках. Это назидание для нас. В данном случае под волком следует понимать жившее жившие до нас народы. Во многих аятах Корана Священ Аллах приводит нам качестве примера рассказа о них. К примеру, в Суре Юсуф в 109 аяте Всевышний говорит, разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто жил до них. А в Суре Саджда в 26 аяте Аллах говорит, неужели их не привело на истинный путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам в которых они ходят. Еще в Суре Юсов 111 это говорится, в повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Как и лиса извлекла урок из того, что случилось с волком, так и мы должны извлечь урок из того, что случилось с прежними народами. И напоследок... Просим у Аллаха не уклонять наши сердца в сторону после того, как Он наставил нас на прямой путь и даровал милость от Себя, ведь священ Аллах дарующий.